Друзья, всем привет! Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Извиняюсь за такой долгий промежуток нашего отъезда, скажем так. У нас там сейчас некоторые идут работы по переезду. Но это не особо не относится к ролику, но тем не менее. В общем, сегодня будет довольно-таки быстрый рецепт. Я думаю, все любят макарошки с сырком, чтобы это прям было очень сырненько, очень вкусненько. Я думаю, что этот рецепт зайдет, я его уже проверил. Вот так получается. Все четко. Теперь я поделюсь с вами. Немножко я его апгрейжу, нежели чем он был изначально, этот рецепт. В принципе, ничего сложного. Все просто. У нас элементарный набор продуктов. Это любой сливочный сыр. Можно с добавками. А, баночка большая, 400 грамм. Можно с добавками, можно без, это уже по вашему желанию, какой-нибудь бекон. У меня вот говяжий бекон из мраморной говядины, между прочим. Вот. Естественно, сами макарохи. Опять же, не реклама. Любые, какие вы любите, без разницы. Ну, спагетти, я думаю, будет просто неудобно их так готовить. Ну и, естественно, перец, сухой чесночок, соль и обязательно литр молока. Ну, точнее, там в пачке не литр, ну, короче, пачечка молока. Вот. Ну, в принципе, все. Мы можем приступать непосредственно к самой готовке. Это у нас займет небольшое количество времени, поэтому погнали. Для начала нам нужно нарезать сам бекончик. Это единственная наша мясная будет составляющая. Просто режем какими-нибудь небольшими кусочками. Ну, я так понимаю, думаю, вернее, что все прекрасно знают, как готовить, допустим, ту же самую яичницу с бекончиком. Ну, примерно так же его просто и нарезаем. Он нам нужен просто для небольшого вкуса, мясного, вернее, вкуса. Ну и плюс жирочек, который тут есть, он также подвытопится и даст аромат. И вкус нашему блюду. Высшей кухни, я бы сказал. Высокой кухни. Такими вот квадратиками небольшими накрошими. И дальше будет все. А, и, кстати, самое прям прикольное в этом рецепте. То, что он готовится всего лишь просто в одной сковородке. Не нужно никакой много там какой-либо разной посуды, отваривать макароны сначала, потом их пересыпать или еще как-то. Нет, все готовится просто в одной сковороде и получится прям бомбезно, это 100%. Сковородка уже прогрелась, все. вываливаем на нее бекончик и по чуть-чуть его раскидываем, обжариваем. Так, не ужариваем его, просто слегка поджариваем, чтобы подвытопился жирочек и появилась такая небольшая корочка масла. Не нужно абсолютно. Сейчас жирок вытопится и будет все тут хорошо. Вот так у нас поджарился немножко бекончик. Он еще не до конца прожарен. Вываливаем макарохи. И теперь поджариваем сырые макарохи. Вы все правильно видите, у вас не глючит вы все правильно поняли да сырые макарохи поджариваем не вареные они а вот такие деревянные все сейчас уже можно добавить специи сюда конкретно это будет сухой чесночок с солью еще чуть-чуть И черный, молотый, с красным перчиком. Больше не буду добавлять никаких приправ. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Потому что хочется, чтобы преобладал максимально сырный вкус. Теперь хорошенько перемешаем. Теперь разгребаем вот так вот посерединке вот такую лунку, берем сыр и прям в середину вываливаем всю пачку сыра. После сыра следом у нас идет пакет молока сюда. Мы подождали пока у нас молоко прогреется появилась даже небольшая пеночка все теперь начинаем потихоньку это все смешивать и обязательно прям обязательно это периодически каждые там минутки две-три надо перемешивать почему потому что сыр плавлен этот сливочный он будет немножко подгорать к днищу в сковородке вот и чтобы дабы он не пробил днище надо его все время помешивать, перемешивать и подшкребать с дна сковородки. Поэтому каждые 2-3 минутки просто аккуратно, потихоньку перемешиваем. И в итоге мы сейчас будем вытапливать так молоко. Оно будет проваривать у нас как раз макарошки. Ну, а в итоге посмотрите, что получится. Вот у нас прошло уже минуток 10. Видите, насколько... Выкипело молоко, впиталась, подварила макарохи. Сейчас еще буквально минутки три, чтобы прям еще сильнее загустело это все. И все готово. Будем дегустировать. Париваем в общем молочко вот до такого состояния. Видите, прям густо-густо стало. Ну, либо делаем вот так вот. Прорезь тут в сковородке, и оно медленно стекается. В общем... Я думаю, что так достаточно. Сырок полностью расплавился, молочко вытопилось. А теперь будем пробовать. Ну что, друзья, макарошки наши сырные готовы. Попробуем, что у нас получилось в итоге. Ух, как сырочек тут прям расплавился хорошо. Что сказать, офигенные сырные макарошки с бекончиком. По факту можно добавлять на самом деле абсолютно любые ингредиенты. Ну, там я имею в виду, допустим, можно сначала взять, к примеру, если не хотите с беконом, можно взять кусочки курочки, мелко нарезать, их чуть-чуть обжарить, также потом закинуть макарошки и то же самое протушить. В общем, рецепт годный, готовится элементарно. А по вкусу я уверен, что вам понравится. Прям, ну, реально очень классно получается, без заморочек. Вы сами все видели в одной сковородке. Что еще тут сказать? Я даже не знаю. Ну, крутой рецепт, пробуйте, Радуйте своих родных и близких. А, не забываем подписываться на канал, прожать лайкосик, написать свой комментарий. Особенно те, кто попробует это, расскажите, как вам понравилось, не понравилось. Ну, а я с вами прощаюсь, до новых встреч, всем пока!